Финансовый отчет и бухгалтерский отчет. Меня зовут Николай Ившин. В этом видео мы поговорим о финансовом учете, о бухгалтерском учете. Ты на канале Финансы предпринимателя. Я руководитель агентства финансовых директоров. Подпишись, поставь лайк, поставь колокольчик. Поехали! Итак, бухгалтерский отчет. 3 НДФЛ, 2 НДФЛ, справки, там, это все для налоговой. Управленческий учет, все те же самые слова, выручка, себестоимость, валовая прибыль, общие затраты, баланс, актив, пассив, но для собственника. Они могут быть э, сильно похожи друг на друга, но всегда отличаются, потому что у нас есть э, транзакции, которые мы вписываем в расходы, но на самом деле это не расходы, это наши дивиденды, просто мы их делаем на компанию. У нас есть переводы между счетами, мы можем делать это расходы, на самом деле это перевод с одного счета на другой. Для налоговой можем по Данные несколько различающиеся статьями, нежели чем в управленческом. И это нормально, это прозрачно, ничего в этом такого нету. Просто нам для управления компанией бухгалтерский учет не подходит. Нам нужен управленческий учет. Эти отчеты очень часто путают. И иногда даже собственник думает, что бухгалтерский отчет это и есть финансист, это и есть управленческий учет, есть финансово-управленческий учет, есть бухгалтерско-финансово-управленческий отчет. Ну, такого не слышал, но возможно, он тоже есть. Самое главное, что. Ты должен понять, что бухгалтер сдала данные в налогу, к тебе никто не пришел. Эти налоги минимальны, потому что бухгалтер молодец. И второй момент, что тебе нужен управленческий учет, чтобы зарабатывать все больше и больше больше больше прибыли. Поэтому тебе нужен финансист с управленческими навыками, который может с тобой расписать. Нужное количество мероприятий, чтобы сделать больше прибыли. План по снижению расходов, чтобы было меньше расходов, а значит больше чистой прибыли, который поможет тебе рассчитать стоимость инвестиций, которые ты вкладываешь, в объект в новый филиал, в новое оборудование, сколько доходности тебе эта вся штука принесет, выгодно ли брать кредит на ту или иную сделку. Если ты будешь терроризировать бухгалтера с этими вопросами, они скажут, я же все провела по сороковому счету, все хорошо, отстанет от меня. И да, действительно, мозг финансового директора и мозг бухгалтера – это две разные сущности. У вас там сидит сущность в виде гномика, я финансовый директор, мне проще управлять компанией через управленческий учет. И если сейчас на меня нагнать бухгалтерский учет, мой мозг реально спухнет. То есть это вообще другая штука, другая логика предоставления информации. Потому что она уходит не нам, а государству. Поэтому, чтобы разбираться в цифрах, понимать в логике, принимать выгодные управленческие решения, тебе все-таки нужен управленческий учет. Да, там то же самое. Баланс, прибыль, отчет движения денежных средств, платежный календарь. И в чем отличие, и как этим управлять, смотри на моем канале. Там очень много информации про базовые отчеты, про ввод данных, примеры, которые бывают, про то, как собственники попадают в кассовый разрыв. А этому видео поставь обязательно лайк, колокольчик, подпишись на канал и напиши свой запрос, может, свою какую-то ситуацию в комментарии. Если она у тебя вспыхнула в голове, мы обязательно разберем ее либо на консультации, ссылку на консультацию я прикреплю к этому видео, на бесплатную консультацию, либо мы обсудим это уже на примере нашего нового видео.